Анна Гломан. Уважаемый Андрей Андреевич, как поступать, если врать не хочется, а начальник принуждает врать самому в глазах других выглядеть хорошо, если говорит нет, создается напряженная обстановка. Я считаю, что человек ни под каким соусом. Никогда не должен врать. В случае, если вас это беспокоит, знайте, вы являетесь соучастником лжи и не должны это пресекать. Вплоть до того, что можно уйти с такой работы в случае, если вас заставляют врать. Я говорю это серьезно. Я считаю, что ложь для себя или для другого человека и в дальнейшем страдание этого может привести к тому, что в вашей судьбе, вас и ваших детей могут появиться существенные жизненные проблемы.